Бывает ли так, что христианский эгрегор остался должен человеку? В каких ситуациях это случается и через какие события в жизни человека это проявляется? Да, коллеги, так бывает и очень часто. Другое дело заставить христианский эгрегор признать долг, это, но это в общем надо уметь. Это надо уметь как? Что может являться основанием такого признания? Прежде всего, непосредственно сам оккультный служащий, то есть священнослужитель, должен с этим согласиться. Да, его слово является как бы формой э, согласия, обязана принять это как бы и вся система. Лучший случае, если это конечно будет Папа, это уж совсем хорошо. Ну если это православие, то какой-нибудь высший э, церковный иерарх. Это беспроигрышный вариант. Второй вариант, если, ну он подойдет только тому, кто находится внутри этой системы, если за человека вступается святой его покровитель. Это как бы один из каналов, который может отстоять права, то есть это свой личный придворный адвокат. И если с ним есть Взаимосвязь, то есть с христианством можно много чего взять. Но христианство, знаете, оно как дало, так и, и, так и отберет, да? даже если удастся доказать свои права, они же за 2000 лет виртуозно научились делать подставы, поэтому подведут под Сугундер в течение пяти дней, и вы отдадите и эти права, и права своих детей на 40 поколений вперед. Это они умеют не очень они любят платить по долгам, поэтому стребовать с них долги в большей степени вероятности можно, если ты уже вышел из христианства и у тебя есть гораздо более сильные покровители, например, языческие боги высшего эшелона, боги-устроители, боги-управители, боги, с которыми у вас контакт гораздо сильнее, чем с любым христианским святым. В любом случае это дело трудное, стребовать с них могут только вышестоящие, вышестоящие это высшие боги, но вы особо не переживайте, вопрос страшного суда, это ведь э, тема не а, на ровном месте, она начала звучать опять сейчас. А, другое дело, что это понятие очень неверно понимается обывателями. Ну, те, которые находятся на уровне а, рабской принадлежности, они вообще не, не, не очень понимают, что это значит, но ведь достаточно просто изучить их Священное Писание, там ведь все написано, никто ничего не скрывает. Открой книжку, почитай. Так вот в этих книжках, во всех книжках авраамических, совершенно однозначно описывается, что такое страшный суд. Судят не человека, судят Бога. Это его судят. И он будет рассчитываться своим своими правами, своим имуществом. Права, это те, которые взял от вас. А от вас, как от последователей своих богов, то есть от них, собственно говоря, забирает через вас, потому что вы передали их добровольно. Я к христианам, конечно, сейчас обращаюсь, но не только к ним, а к любым приверженцам еврейской религии. И тогда на суд он выставляет виру за себя, платит правами, а если прав не хватает, то жизненно своих рабов. Вот что такое страшный суд. Вас никто лично судить не собирается. Вас в качестве виноватого или не виноват, никто не рассматривает. Так рассматривают только свободного, поэтому еще раз возвращаясь к самом начале, определите на какой вы позиции. Ковидная история это очень хорошая возможность пересмотреть свои взаимоотношения с окружающей реальностью в том числе. Кстати, маски здесь являются также отображением согласия и голосования за согласие.